Привет, это новый выпуск Дневника Фаната и сегодня мы представляем наш новый проект, который мы давным-давно уже начали разрабатывать И сегодня мы решили его начать показывать Проект это футбольный клуб, народная команда Этим летом из жизни ушел легендарный человек, это Георгий Александрович Ярцев И нам было принято решение добавить в это название его имциалу Народная команда имени Георгия Александровича Ярцева. Что это такое? Что за концепция этого футбольного клуба? И ну, наверное, многие уже догадались, но мы все-таки расскажем. Это Влад. Наш спортивный директор Владислав э, Влад. Давай расскажем вашим зрителям о концепции э, нашего проекта, кто в ней будет участвовать кто мы такие и какая цель у нашей футбольной команды. На самом деле, давно появилась идея того, чтобы а, как-то показать себя футбольным. Мы знаем, что Сережа – это наш, наш гатуза. Я звоню Серега и говорю, давай делать команду. У нас сейчас м, ситуация такая, что мы не ходим на стадион, а, мы не гоняем по выездам, мы не видимся с пацанами, с братвой. А, давай сделаем... Команду для того, чтобы пацаны приходили, кайфовали, сами могли тоже поучаствовать в жизни этой команды в игре. Концепция простая. Все те, кто болеет за Спартак, кто... Каким-либо образом относится к Спартаку, это выпускники нашей академии. Это известные личности, так скажем, медийные наши люди, которые находятся в команде. Это активные фанаты, это люди с трибуны. В общем, красно-белое сообщество, которое существует в этом мире, мы решили этим проектом объединить. Мы не будем себя называть медийным футбольным клубом, ну, как сейчас многие, да, там себя называют. Мы не медийный футбольный клуб, но мы очень популярный футбольный клуб. И в наших выпусках мы вам будем рассказывать о тех людях, которых мы уже э, взяли к себе в коллектив. Даже не, не, не то, что того взяли, а с кем мы это создали. Потому что каждые пацаны, они что-то несли в свое, что-то вносят до сих пор. Те же ребята из Академии, те же наши звезды, те же наши блогеры, комментаторы, обычные наши фанаты. Они каждый сейчас вносят частичку в команду. И у нас получается очень классный проект, который, надеюсь, понравится и вам. В общем, не будем вам сейчас э, раскрывать всех карт. А, начинается первый выпуск новой истории нового проекта а, назовем это также новым форматом ну что дневник фаната а теперь и народная команда а теперь и народная команда Здесь все на нашем Ютубчике. короче садимся поудобнее начинаем смотреть узнавать о нашей команде кто что почему я думаю у нас все получится Влад у нас уже нет права а у нас обосраться. других вариантов Серега нет. все мы у нас уже, нет. мы, мы уже снимаем мы уже сделали это поэтому друзья надеемся на вашу мощную поддержку а мы идем на футбольное поле. Будем делать историю вместе с вами. Погнали. Закрывай камеру. Наконец-то я так этого ждал со всей силы прям. <музыка> Давай, чё, парни, давайте к делу, блять. Многие знают, давно мы пытались создать команду в честь таких удивительных 100-летнего клуба нашего 50-летия фанатизма ну приняли решение не откладывать этот долгий ящик, создать команду пока, так скажем, на добровольных началах. Вот. Всем спасибо, кто приехал, во-первых. Надеюсь, что эта история вырастет все более глобально, и в следующем году там, мы куда-то уже заявимся 100%. В этом году план такой, начинаем потихоньку обкатываться, тренироваться, кого-то привлекать. Концепция простая, все, кто здесь находится, кто будет нас раз пополнять. Те люди в любом случае будут относиться к Спартаку так или иначе. Поэтому надеюсь как бы на ваше понимание, на профессиональный подход к делу. Мы не можем обосраться, так как мы уже собрались. Мы в Спартаке, мы должны, если уж что-то сделали, прийти до конца. Таких примеров куча. У нас дух совершенно другой, у красно Поэтому надеюсь, мы все-таки из этой тренировки, там, через полгода посмотрим назад и скажем, красавцы, мы собрались, мы сделали и мы доказали. Вот Ходорев Антон Алексеевич, это наш главный тренер, временно, временно. Надеюсь, что Антон пополнит наши ряды. Вот. Но если все попрет, и Антоха не захочет с нами играть и тренировать, то welcome. Антон согласился быть тренером. Поэтому давайте тоже к нему относиться на тренировках С уважением. Алексеевич, там, как хотите, за полем, ну, соответственно, Антоха, Тоха, там, кто как его называет. Вот, в принципе, все. Можем сегодня сказать Антону. Поэтому спасибо, парни, за то, что появились, на эту всю провокацию. Всем огромное спасибо, да, за, за доверие, с вашей стороны, со мной руководство. просто попросить, кайфуть, получить удовольствие. Самое главное, ребята, уважительно, без травм. Чтобы травмы здесь не нужны, нам на поле все нужны. Поэтому сегодня по тренировке допустим, э, уж мы будет. пробежимся, разомнемся, передачи, удары, квадраты и в футбол в конце поиграем. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, ребята, ответы, если нет, то можно начинать. Ладно, парни, что тренимся, как видите, вода течет рекой. Там, конечно, пацаны посильнее. У них попозже возьмем интервью, да? Бетки вот, молодец. Ладно, не отвлекаем уже в мы должны <музыка> Профессионалы собрались передать как теперь тренировка? Отлично, интересно. Опа! Даже гол забил. Yeah. <laughs> все, хотел бы все сказать спасибо за тренировку. Всем молодцы, давайте поплодируем. Сейчас очень растяжка, вдруг спина. Он покрепче уже. Встать на мероприятие, кому уже пора два дня ради больничного парни еще хочу добавить касаемо там будущих дел забыл сказать у нас будет телега э, народная команда когда будет выходить вся медийная история там с видосики там какие-то боловства и так далее на канале дневник фанатов будет выходить уже конкретно ролики в октябре вот примерно так они будут выходить с таким же успехом вот в октябре будет делаться экипировка и, соответственно, скорее всего, в октябре будем уже проводить какие-то товарищеские матчи. Точно, как бы, это наша база будет, потому что клуб содействует нам в этом. И отношение наше должно быть тоже такое же, потому что... Поэтому это, как бы, повторюсь, не разовая история, это такая большая программа. Надеюсь, у нас все получится, поэтому... Да, Первая тренировка в нашей истории, в истории народной команды имени Георгия Ярцева. С нами наш главный тренер Антон Алексеевич Ходорев. Непривычно, да? Хочу да. поздравить с началом проекта такого большого. Понравилось отношение, атмосфера, потому что немаловажно. Я думаю, на этом быть строиться все это движуха Будем подводить всех общих знаменателей. И думаю, что, наверное, скоро наверное, в будущем уже играть в матчи, чтобы... Перейдем да, к этому да. обязательно. Есть, есть у нас крутые ребята, поэтому будем потихонечку строить свою команду, будем потихонечку показывать, раскрывать. И обязательно в ближайшее время в нашем телеграм-канале и в телеграм-канале народной команды Пошла ссылка, мы будем э, выставлять новости, будем делиться контентом. И также у нас будут э, отборы. Отборы. Вот, поэтому, отборы. да, друзья, все, кто имеет отношение к Спартаку, кто играл в Спартаке, кто болеет за Спартак и понимает, что он может усилить команду. Скоро мы, мы дадим информацию, куда присылать свои анкеты, какие-то, может быть, видео, то есть, кто где играл, обязательно будем делать просмотровые тренировки и делать настоящую народную команду. Сто 10%. Приветствую. Слушай, ну что делаем с командой? Что у нас по футболистам? Потому что ты заявлял, что будет достаточно большое количество у нас воспитанников в Академии. Тогда у нас очень многие ребята поддержали эту историю. У нас, знаешь, такие многие ребята, которые есть, что доказать Спартаку, что они еще могут играть, интересные. Да, у кого-то не получилось по определенным причинам. Но мы еще также проводим отборы, смотрим. Кого-то ищем, кого-то теряем, кого-то найдем. А, Серег, будем честны, то, что у нас произошла ситуация в связи с тем, то, что да, мы не попали ни, ни на один из турниров по медийной лиге. Да, то есть основной, понятное дело, нас ждут в третьем сезоне, мы над этим работаем, хотим себя показать. По второй лиге... Все, кто в курсе этой темы, знают, да, мы ее можем тоже рассказать, но, я думаю, не стоит. То, что... Вот, поэтому мы потеряли очень многих игроков интересных. Например, это Александр Степанов, который сейчас играет за Тудроц, играл на Кубке. Давайте так сразу парни скажем. Александр Степанов не СТ. Не СТ, да, да, не СТ. Хотя СТ мы тоже потеряли. Но это будет в отдельном совсем другая история. отдельном видеоролике. Да, мы также потеряли галкипера Влада Елифереенко, который играл в Красаве, воспитанник нашей академии. Да, он сейчас играет за команду на спорте. Вот. еще очень многих ребят, но я надеюсь, что сейчас ребята чуть-чуть разберутся, поймут, что эта движуха такая у нас серьезная, потому что, знаешь, там тоже некоторые думают, а, шуточки, хахаки, нет, тут у нас все серьезно. Ты серьезен? Я очень серьезен. Я серьезен. Санечка, как ты серьезен. Серьезен. Так вот и все. Поэтому сейчас пацаны немножко начнутся, мы со всеми на связи. Я почти каждый день с ними лично переписываю, спрашиваю их мнение. Потому что мы же народная команда. Мы все должны делать вместе. Пацаны тоже придут. Слушай, ну будет. надеюсь, ну ты знаешь, за тему про Баженова, типа, я же с ним когда общался, когда он уже ушел в Watch -TV, -TV, -TV. -TV. -TV. TV, да, мы же как-то говорили, что Никита Баженов, Рома Шишкин, который в наших парнях, не знаю, знает, правда он об этом или нет, я про Шишкины прудников говорю. Но мы их типа дали в аренду. Это Леха. Все? Лёха. Короче, с Леха играли в универе, познакомились. Универ Мира на юго-западе. Собственно, была у нас команда, сборная института. Короче, Леха, да, разговорились, болеет за Спартак, все. Короче, и вот сейчас перед первой тренировкой, которая у нас была, буквально за три часа до тренировки я вспоминаю про Леху. Потому что мне общались будут три, да? Ну, последний в бегали. Три часа до тренировки, успеешь. Он просто берет, срывается и приезжает. На первой тренировке показал очень неплохой результат по непропущенным голам. И мы дали легкий шанс, потому что мы даем шанс всем. Правильно? Мы придумали для пацанов челленджа То есть мы поделимся на две команды, скорее всего Проведем банальные челленджи И победитель этого челленджа Получает от начальника Мединов Лиги 10 билетов. Матч, который состоится в субботу на нашем родном стадионе на стадионе Спартак, где будет играть Амкал против ФК-10. Это первый приз будет. Второй приз это будущий челлендж с ребятами из 10 Только с теми ребятами, которые болеют за Спартак, либо с Амкаловцами. Там тоже полно ребят, кто болеет за Спартак. Соответственно, также на нашем канале вы увидите. И третий подарок это. Ящик пива, <laughs> это будет утешительный приз, то есть и ящик пива заработает не команда, которая победила, а команда, которая проиграла. Если бы ты сказал заранее, то все, все бы пытались проиграть. Да, да, не. да, то есть, типа, а тут как бы проигравшая команда получает ящик пива. Ну все, погнали. 37 минут, 20-37, команды нет на поле. Друзья, вот смотрите, время 40 минут, тренировка началась в половину. Вопрос спортивного директора главному главном Ребята, Что происходит в нашей команде, еще лишь вторая тренировка. Вторая тренировка. Настрой запредельный. Сегодня будем Как думаешь, получше будешь сегодня? Я буду стараться, по крайней мере, ты знаешь. Вот Рома Макарт, Человек от крестов только что отошел и сразу на футбол, да? Пацаны, вы уже поиграли ты в медийных клубах. Илюх, да. ты-то где только не играл, где только не матч ТВ, И в матч ТВ, и в реалити, да, слушай. Ну, как, сказать, расскажите про концепцию этого клуба что вы думаете вообще супер идея особенно если будет поддерживать там кто-то со спартака из глаз а они в любом случае они в любом случае я думаю да, должны поддерживать не это будет просто супер первичный лишь хочу это будет то что у нас будет больше всех фанате заведи его чуть <свят> <свят> Клубы, которые сейчас в Ютубе, да, футбольные, появились, они все вот рассказывают про своих игроков. Там вот у нас такой, там играл все. А у нас прикол в том, что у каждого есть своя история. И вот, например, Рома Макар, который сейчас чуть-чуть а, подупал, да, у парня вообще супер история. Сейчас восстановился от крестов. От очень серьезной травмы, как вы все знаете, да и изъявил огромное желание играть за нашу команду, потому что когда я с ним первоначально вышел на связь, вот он бывший игрок футбольного клуба Реалити, мы поговорили, он говорит, блин, Влад, у меня есть там тоже какие-то предложения, там от тех, от тех, давай, говорит, я возьму там день, подумать и тебе перезвоню. Вы, пацаны, вы не поверите, его звонок был через 20 минут, он позвонил мне и сказал, я посоветовался с друзьями, с женой и понял, что, блин, цвета не придают, я только за мясо, за «Спартак». Поэтому Рома – это человек, который всей душой просто любит «Спартак», и я думаю, что и так же, Павел, любит народную команду. Сейчас сделаем две команды Первое задание удар слета за штрафной Второе из-за спины кидаем, в одном он Третье у нас пенка, ну либо будем просто мяч по очередности четвертое у нас 10 вокруг мяча 1 на 1 И лонгшот, да? И лонгшот, да, всё, погнали Смотри, ну либо мимо просто Хороший, я уже 1-0, я уже выиграл почти 3 за три, Тринер, давай. За это мимо! Можно команду заменить? <реподисменты> это, <мимо. просив> <Ой, просив> это лишнее, это лишнее, Джони. Ааа! Ааа! Да, нельзя! Ой, а короче, как вот <просив> все Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Через себя знаешь, приходит. Уж хочется, но не умеется. Все, ну слушай, ну что, может, давай. Ой-ой-ой! Нормально. Давай, может, передадим привет нашему общему ставу товарищу. Кому Сереге А Сереге, -сереге бразильцы. давай, выходи уже играть. Ты блядь? Только обещаешь. Ждем тебя здесь. Бразильские ножки. Бля, пацаны, ну если Бенк у вас по девяткам, блядь, забивает то я в следующий раз по-любому приеду тоже. Пошел, я Влад, я с тобой. Все, все, все. С тобой я, Влад и Сташевский Влад. Давай, Влад, вперед. За всех Владов, Влад. Давай, Влад. Ну, ну. Вышли! Зато он медийный игрок. Рыночное отношение, что ты скажешь? Влад, красава, брат. Я сказал, блядь, Во втором раунде у нас один, общий счет 3 <creo> Давай, давай, выходи, <Eduardo: China> <KT> <crafting> <bad music dying> Получится у нас крючок а, сделать принародную команду. Гимн, да. Gim, что ты ну, Возможно, я думаю, да. Вполне почему нет. Поняли? Еще из работы. М на могу приложить здесь. со своей стороны некие усилия в этом вопросе. Так что, ребят. Как говорится, кидайте рифмы в комментарии, мы выберем лучшую. Народная цель. через «Ро» типа пишется. Давай реально сделаем. Пусть ребята накинут в комментарии какую-то рифму про народную команду, про нашу движуху, которую мы делаем. Мы с собой выберем лучшее. Ну что, это все. Пора челлендж. Влад, Влад, вставайте рядом, загадывайте желания, и у вас все сбудется. Народная команда, рыночные отношения. Да давай ты, чё я, я тут уже... Да! Раз, Раз, два, три... Два, два. Четыре, да. Еще да! не забью. Да! Десять, да есть! есть! Пошел! Да, я блядить надо! Уже пить! бить! Один есть! Давай-давай-давай, хорош! Давай, пошел! Ты пошел! Давай, давай, давай, пошел! Все, мы выиграем. Ну? Да, нормально, кружится, кстати. Кружится, блядь, сейчас бы не упасть. Вообще-то голова, почему давай. Странный эффект, давай, весы, не думаешь, так жестко будет. Давай, бейся, пошёл. Да. дальний дальний. дальний или ближний, а Первый. Уверен, Вот она. Вот он Ходорев, команда. 9. Девять. А у вас четыре пять. Один у вас забили. У 5 пять. Пять. Стоп, да. Я Право. Право. Она нас неудобно, Серьезно? Парни, первое место, кто победил, идет на, в эту субботу на матч Амкал против ФК-10 Это приз? Так там же вход бы склада Это первый приз! Второй приз для команд победителей Это челлендж, который мы сделаем в удобное время С ребятами из Тудрос либо из Амкал, которые болеют за Спартак То есть там есть человек 6 в Тудросе, кто болеет за мясо Ну и человек 6 в Амкале мы сегодня с ними общались, они, в принципе, не против, нужно будет подобрать время, и будет еще за нас играть э, специальный гость. Ну, как член нашей команды, который сейчас находится в аренде, это Никита Баженов. Mm -hmm. То есть, да, мы подберем время, это, короче, mm -hmm. вот поздравляем с вас выиграть в челлендже. Вот для моей команды. поздравляем, да, потом Алексеевич. Молодцы. Вот Парни, ну, а наша команда забирает учительный приз. Это ящик э, пива. Хорошо, что вы да, да, да, Безплатные да, билеты, да, какие-то челленджи. Ребят, ну тут хочу представить нашего... Виталий Дьякова. <laughs> У нас он свой. Нет, это Серег Дема, наш товарищ, который тоже, как и все, мы тут болели за «Спартак». Дем, пару вопросов. Во-первых, а ты здесь отвечаешь или на своем телеграм-канале, который мы оставим? Ссылочку в описании. Все вместе можно сместить. Все вместе. Дем, что думаешь по поводу команды всей этой движухи вообще? Ну, я очень рад, что, во-первых, «Спартакская» движуха, наверное, самая первая из, тех, из всех фанатских движений, которые есть. Uh -huh. Поэтому в «Спартак» должен быть первым, и даже в этом деле. По поводу пацанов, кто сейчас в команде, потому что, давай так честно скажем, ты выполняешь роль центрального полузащитника, смотришь, поднимаешь голову, кому отдать, что думаешь, получится у нас сделать боеспоченный коллектив такой, готовый бороться за трофеи, при этом медийно показывать интересно, Не медийно, а популярный футбол. Да уверен, что у нас все получится, потому что у нас другого варианта вообще нет. Опять же, по туризму Спартак, мы всегда должны быть первыми. Я думаю, будем честно говорить, что в Алье есть что сказать Академии, да, потому что, ну... А, многое там провел, много играл в матчи. Сегодня твоя первая тренировка, надеюсь, не последняя, тебе все понравилось. Что думаешь? Да, мне очень понравилось. по мы с тобой. да мы да, да, да, да все, верно. все верно. Ты мне объяснил, что это за проект вообще, и я подумал, почему нет. Все-таки родные цвета. Вот, и давно вроде, в Сокольниках тут даже не было. И в было... Академию, да, да старый? Да. Вспомнился, знакомый было запах. Прям ехал на этом же трамвае. прям ностальгия была. Улыбкой сюда шел И ребята вот из команды С кем еще и в дубли пересекались И вот главный тренер наш с ним тоже. Антон Алексеевич, да, конечно, да Тоже с ним были Сейчас он уже тренер, получается, мой Да такой чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть Спасибо, что был сейчас с нами И будешь с нами, да? конечно Поэтому мы надеемся, что левый фланг защиты У нас застопорен Забетонирован, назовем Вот так Прекрасные парни, атмосфера супер то, что мне нравится, думаю, вам нравится. И как сегодняшний тренировка прошла меня очень позитивно, все прекрасно. В плане футбола, естественно, что у нас будет бутылок еще именно уже подготовленный футбол, именно ходить на 11, поэтому сейчас просто знакомимся с ребятами, проводим какие-то челленджи. Поэтому все, все, работа, только еще очень много работы, потому что все впереди от начала, большой историй. Братва, мы тем самым продолжаем. Искать команду, это такой у нас сериальчик, да, сейчас будет, я думаю, многим будет интересно это смотреть. Кстати, это как сегодня? Выиграл челленджи? Смотрите, челлендж был специально проигран для того, чтобы порадовать пацанов. А, а И тренера нельзя проиграть, да? Ну, тренер сегодня остался без пива, вот, это уже хорошо. Как всегда. Здорово, реально кайф, вспоминаешь детство. Я просто не вспоминал, как вот все наши парни, да, в основном тренировались в академии, в школах спортивных. Когда ты приезжаешь не просто попинать мяч, там, либо выйти во дворе, а есть все-таки тренер у нас, да, есть какая-то программа тренировки. Вот сегодня мы челленджи эти сделали. На той, на той тренировке мы просто хорошо побегали двусторонку, также позанимались с мячами. Это кайф, это круто. Еще раз хочу сказать спасибо Антону, потому что... Денис, да, ну, бл... бл... за доверие, за вопрос, ну, ну, легенда, вытяг... будущая легенда. Будущий Пеп Гвардиола наш. Да, а, вот, да. поэтому Антону респект. Ну, а наша команда продолжает, как сказал Влад, нарабатываться, искать талантов красно-белых обязательно. Ну и соответственно, всем рады, пишите обязательно. Я знаю, что, Серега, хочу сказать, То, что вот я сейчас разговаривал с ребятами, да, я на первой тренировке, на то мне, к сожалению, не было. И пацаны приходят ходят, они говорят, блин, вот сейчас здесь такой наш спартаковский дух. Валя сейчас Винниченко, да, мы с ним стояли, разговаривали, он говорит, блин, я ехал на том же трамвае в Академию, что и раньше. Ностальгия сто процентов. Поэтому да. я делаю, думаю, что мы делаем большое это дело. Это кайф, это вообще кайф, парни. И как говорят, это как кайф сказал кайф. нам Бен, народная команда через РО. Р... Р... Р... Р... Погнали.